Всем привет! Первый вопрос – как избавиться от зависти? Ну, во-первых, возможно, от зависти избавляться не нужно, потому что для многих людей зависть является одним из основных драйверов их развития. Все истории бизнес-успехов, которые нам известны, истории Силиконовой долины, которая находится недалеко отсюда, а это истории зависти. Одних венчурных инвесторов к другим венчурным инвесторам, одних стартап-предпринимателей к другим стартап-предпринимателям. Это, это история постоянной жесткой конкурентной борьбы, следствием которой является невероятная зависть, которая служит драйвером развития предпринимательства и экономики.